Только один метод может создать у человека возможность, методов хватает, но те методы, которые дает нам мир, это борись, будь центром вселенной, добивайся всего, они обычно не работают. Я хочу вас познакомить с духовным методом. Оказывается, существует другой метод, духовный. Это метод, о котором я все время говорю. Если человек ищет возможности развить у себя в своем центре груди состояние радости и постоянно находит возможности, чтобы это усиливать, то он 100% в дальнейшем будет богатым человеком. А вы, как мать, можете еще и продуцировать это на своего ребенка, то есть мысленно создавать и в его груди, над ее поверхностью состояние радости, состояние наслаждения и удовольствия. Тогда и материальное улучшится. Я просто обещаю, что это произойдет.